Добрый день всем. Меня зовут Виктория. Я хочу поделиться отзывом о прохождении моего тренинга с Натальей Павловой. Много лет я успешно занимаюсь недвижимостью и последние пять лет как инвестор. Про тему банкротства впервые я услышала несколько лет назад и затем прошла онлайн-курс в школе Павловой и партнеры, где получила базовое знание, что такое торги, аукционы, банкротство. Но так и не дошла до участия в торгах. Когда я обратилась к Наталье пройти индивидуальный коучинг, у меня была конкретная цель – получить не только знания и навыки участия в торгах, но и реально поучаствовать в аукционах по банкротству или приобретении государственного имущества. В ходе нашей работы мы подробно изучали источники нахождения объектов, разбирали подробно все аспекты участия в торгах. В результате двух месяцев работы я приняла участие в аукционе по банкротству и приобрела трехкомнатную квартиру в Ленинградской области. Для меня это только начало, Уверена, самые лучшие объекты и приобретения у меня еще впереди. Я хотела лично поблагодарить Наталью за ее профессионализм, за ее умение доходчиво доносить знания и за тот практический опыт, который я приобрела.